Специалист по работе с интернет-ресурсами э, это человек, который занимается распространением информации, рекламой товаров и услуг, информационной поддержкой бизнес-процессов организации, повышением эффективности коммуникации с потребителями и также развитием электронной коммерции. Трудовые функции э, специалиста по информационным ресурсам делятся на несколько уровней. уровней. Э, базовый уровень это деятельность, связанная с обработкой различной информации, ее э, вводом и хранением, введением э, баз данных и размещением на сайте. Следующий уровень э, уже немножко сложнее — это ведение сайта, поиск информации э, для публикации на сайте, э, написание и редактирование материалов. И третий уровень — это контент-менеджмент. Контент-менеджер — это такой э, человек, который управляет процессами по созданию, распространению и курированию э, содержимых сайтов, э, и также редактор сайтов. Э, в его обязанности входит наполнение э, сайта разными родами информации, э, полезной и удобной для восприятия выбранной целевой группы. И эта вот информация, которая может быть как графической, текстовой и какой угодно еще, собственно и называется контентом. Специалист по созданию и управлению интернет-ресурсами может работать в офисе или из дома, как самостоятельно, так и в команде, взаимодействуя с разными людьми. Чаще всего представители данной профессии работают в офисе и много времени проводят сидя за компьютером. Эта профессия подойдет людям с нарушением опорно-двигательного аппарата и людям с нарушением слуха. Человек, который ее освоил и который устроился на работу, получает возможность совершенствовать сразу в нескольких областях работы с веб-сайтом и с целевой аудиторией. Это является очень хорошим началом карьеры. Также он может участвовать в сложных и интересных маркетинговых мероприятиях и имеет возможность переключаться с рутинной и монотонной работы, без которой ни одна, наверное, профессия не обходится, на какую-то творческую и креативную. Также в ходе своей работы специалист получает богатый опыт, просто потому что он постоянно общаются с различными функциями компании, с различными людьми. Это IT-специалисты, маркетологи. По этим направлениям готовят более 100 вузов России. Некоторые из них вы видите на экране. Это МГТУ имени Баумана, МГУ имени Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики МГИМО.